На этой плате соорудил вот такую временечку. Значит, ну вот, поставил процессор со процессор чтобы не очень грелись. Ну, и так не сильно греется на всякий случай. Значит, первый диск на 360 старенький взял. Второй на 1.2. И сегаит st 157 взял. Как я понял, не знаю, маркирован он или нет. Посмотрим. В своих запасах нашел 6 вот таких дистикеток зарегистрированных, красивых. От синтрона. И попробую сейчас что-нибудь изобразить. Вставляю первую дискетку. И включаю.